Всем привет! Одна из забавных вещей на фондовом рынке заключается в том, что каждый раз, когда один человек покупает, а другой продает, они оба думают, что правы. Это цитата у Уильяма Феттера. И самое интересное, что в конечном итоге они могут получить прибыль. Это вполне возможно, если они торгуют на разных таймфреймах. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как использовать разные таймфреймы, почему важно анализировать различные таймфреймы, какие могут быть стратегии торговли при совмещении периода. И подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео и вебинары с приглашенными трейдерами. Рынок может одновременно расти и падать на разных временных графиках. Если недельный график показывает медвежий тренд, а дневной график растущий, то начинающим трейдерам сложно понять, какие сделки открывать. Чарльз Доу писал, что есть три основные тенденции – долгосрочная, она измеряется годами, среднесрочная, измеряется месяцами, и краткосрочная, измеряется днями и меньшими периодами времени. Но со времен Доу рынки сильно эволюционировали, они стали глобальными и быстрыми. Сейчас на экранах вы видите популярные связки различных таймфреймов, которые удобно использовать. Справа периоды, которые должны показать, есть ли на рынке тренд, указать на направление открытия сделок или, наоборот, удержать от нежелательных сделок. Например, когда рынок стоит в узком флете или на лицо явные признаки окончания тренда, но разворотных моделей пока не появилось. Слева периоды для поиска точек входа после определения приоритета. Плюсы поиска точек входа на более низких таймфреймах в том, что, как правило, сокращается размер стоп-лосса и увеличивается потенциал для прибыли. Но минус в том, что чем ниже таймфрейм точки входа, тем она нестабильнее. И прежде чем получится присоединиться к тренду старшего таймфрейма, вероятно, можно получить несколько убытков. Расчет на то, что потенциал к стоп-лоссу многократно компенсирует предшествующие потери. Сейчас вы видите пример совмещения дневного графика и часового. На дневном графике июньский контракт фьючерса на евро. Загружен индикатор Dynamic Levels за весь период, который отображает изменения максимального уровня и зоны стоимости в течение всего контракта. Выход за пределы канала подсказывает нам, что на старшем таймфрейме зарождается новый тренд и можно перейти на часовой график для поиска точки входа. На часовом графике для примера загрузим индикатор TPO and Profile. Сделаем цвет фона и профиля прозрачным, оставим только уровни максимального объема каждого дня. На графике они отрисовываются черным цветом. Если вы ищете точки входа для покупок согласно тренду старшего таймфрейма, то как минимум три раза рынок скорректировался к поддержкам на следующий день после их формирования. Цель этого примера – показать принципы совмещения двух таймфреймов с индикаторами VATAS. Вы можете использовать свои наработки для поиска тренда и точки входа. Во время некоторых тестов уровней максимального объема предыдущих дней происходил пробой ценой, но если приоритет выбран верно, то рынок, как правило, дает хорошую точку входа в следующий раз. А за счет тренда предыдущие убытки должны компенсироваться большим потенциалом движения. Кроме графиков, для выбора точки входа можно использовать торговый стакан и ленту. В стакане можно ориентироваться на шаг профиля и на крупные лимитные ордера около этих уровней. В ленте «Внимание трейдеров» должна привлекать повышенная активность продавцов или покупателей, то есть появление большого количества ордеров одного направления подряд, особенно если эти ордера большого размера, около значимых уровней поддержек или сопротивлений. Для ленты принтов и стакана старшим таймфреймом может быть минутный или пятиминутный график, либо рейндж графики с небольшим шагом цены, например, 2 или 3. Также подойдет тиковый график со значением около 144. Эти графики могут показать развороты, на них можно определять внутридневные уровни, например, с помощью динамик Levels или крупных кластеров, Footprint, индикаторов Big Trades или кластер Search. Черным прямоугольником в торговом стакане мы выделили уровень, на котором резко меняется количество проторгованных позиций. Такие выступы называются шагом профиля. На этом же уровне выставлен крупный лимитный ордер на покупку в синем поле. В ленте мы видим крупные рыночные покупки, которые последовательно поднимают цену с 4600 до 4606 рублей. Цены поднимаются почти без задержки. Это признак силы. Все эти действия вместе рассказывают трейдерам, что ожидается повышение цены и показывают наилучшую точку входа с наименьшим уровнем риска. Кроме крупных таймфреймов для фильтрации сделок на фьючерсных рынках можно использовать данные по открытому интересу. Чикагская биржа CME публикует данные об открытом интересе по итогам торговой сессии. Дополнительно биржа предоставляет статистику по типам трейдеров. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой во времени. Вы можете отслеживать, в каких позициях находятся производители и поставщики физических товаров, дилеры и маркетмейкеры на рынке свопов, управляющие деньгами и крупные трейдеры. Перевес в одну из сторон может для вас подсказать, что в ближайшее время может произойти разворот тренда. Из построенной диаграммы следует, что на 15 октября 2019 года у крупных управляющих деньгами 211 183 открытых длинных позиций против 120 721 короткой. Это указывает, что большинство управляющих инвесторов ожидает повышения стоимости нефти, поэтому держит больше длинных позиций. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты, несмотря на задержку во времени. Крупные трейдеры и управляющие хедж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому, если рынок еще не отыграл ожидаемого события, на это можно ориентироваться в своей торговле. Для стабильной и успешной торговли необходимо учитывать глобальную картину и выбирать оптимальные точки входа в позицию. Совмещение таймфреймов позволяет увеличивать вероятность успеха и проводить сделки в рамках тренда, действующего на старшем таймфрейме. Платформа АТАС также поможет увеличить ваше конкурентное преимущество и позволит торговать с большей эффективностью. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оцените его лайком и комментарием и поделитесь с друзьями. На этом мы заканчиваем. До встречи в следующих видео.